Здорово. А в данном видеоролике я покажу тебе, как разблокировать 90 FPS в нашем с тобой любимом эмуляторе GameLoop. Для этого нам не понадобится скачивать какие-либо файлики, разблокировки и прочие лишние действия. Мы все сделаем с тобой прямо в игре. Где, что и как настроить в самом эмуляторе вот эти вот все настроечки, да? Я ничего этого делать не и показывать вам особо не буду. Покажу просто свои настройки. Потому что интернет и так уже кишит всем этим мусором. Но напомню, что все эти настройки делаются индивидуально для каждого компьютера. При помощи всяких методов тыков, проб и ошибок, друзья. Поэтому прежде чем где-то что-то натыкать, сначала попробуйте с одним пресситом сыграть с другим с третьим четвертым и может быть тогда вы найдете золотую середину для того чтобы а ваш эмулятор работал корректно но ну, а пока наша игра запускается я бы хотел попросить тебя подписаться на канал прожать свой лайк на это видео написать комментарии помог ли тебе этот видос или же нет как вы уже можете наблюдать у меня в игре в левом верхнем углу уже разблокировано 90 fps но естественно 90 fps показывать не будет показывают 83 84 85 и бывают просадки уж поверьте мне до 60 до 40 сложные моменты когда идет нестабилизация да нагрузка проходит просадки и с этим уж пока есть я как эту вещь пофиксить не знаю но быть может в дальнейшем мы когда-нибудь с вами вместе все углубимся и если ты вдруг знаешь как это пофиксить обязательно пиши в комментариях что делать и как с этим быть а значит для того чтобы сейчас все это нарушить нам необходимо исправить графику ну, чтобы я вам показал, как все это делать. Правильно? Мне сейчас надо исправить графику для того, чтобы все мои 90 FPS поломать. Собственно. Все. 60 FPS. Ты видишь, да? Стало 60 FPS. Следовательно, уже никаких 90-х нет. И для того, чтобы разблокировать 90 FPS без всяких файлов, загрузки, есть проводников Нам необходимо всего лишь на все сделать такие действия. Погнали. Собственно, для того, чтобы разблокировать 90 FPS, нам понадобится перейти во вкладку «Настройки». Перейти во вкладку «Графика». Выставить здесь «Плавно экстремально». В лобби также должно быть «Плавно экстремально». Выставлять сразу фильтра, с которым вам нравится играть. Яркость подгоняйте под себя. Нажимайте «Сохранить». И возвращаемся во вкладку «Основные». Хочу заметить, что после всех вот этих махинаций, которые мы с тобой сделаем, менять графику нельзя. Потому что если ты изменишь графику, все собьется и 90 FPS у тебя полетят в тар тарары. Ну а мы начинаем. Нажимаем «Выйти». Окей. Значит, «Восстановление». Ключик и отверточка, кто не знает. Восстановление. Вот здесь убираем галочку. Вот здесь вот ставим. Нажимаем ОК. ОК. У нас перезаходит в игру. Нажимаем Войти. Принимаем, соглашаемся. Подтверждаю, согласие. В общем-то, здесь нам необходимо выбрать именно логин ВИЧ Facebook. Именно только при помощи данной вкладочки мы сможем с тобой сейчас разблокировать свои 90 FPS. Нажимаем и никуда, ребятки, не движемся дальше. Не стоит сейчас прям сразу же залетать, вводить, все, считать, что у тебя вот 90 fps. вау, ух, разблокировали. Нет, нажимаешь крестик, окей, выходишь, заходишь еще раз, а вот теперь тебе уже необходимо войти при помощи... То есть, социальной сети, к которой привязан твой аккаунт. В моем случае у меня также привязано к Facebook. Если у тебя привязано к Google и прочим социальным сетям, то нажимай на More. Окей. Okay. Значит, я вхожу сейчас. Мы не будем здесь, вот именно здесь какую-то делать паузу. да. Я войду в свой аккаунт и все. Войти. Следим за FPS. Ну что? Я поздравляю разблокировал 90 fps но как я уже и говорил не стоит после всех вот этих настроек только ты сделал 90 fps сразу же бежать в настройки графики менять графику сразу же на самую высокую графулечку там максимум выставлять и думать что у тебя будет 90 fps нет мой друг данная фича работает только сплавно экстремально то в битве что в лобби понимаешь меня да если ты в лобби выставишь все Финиталя, а Комедия 90 FPS. Делай все по новой. Как только у тебя слетает 90 FPS, ты делаешь все вот эти действия, которые только что мы с тобой прошли. Ну а с тебя лайк, подписка на канал и комментарий. Помог ли тебе этот видеоролик? Или же нет. А с вами был я, Дядь Кванька, и до скорой встречи. Пока.